Ребят, всем привет! У нас сегодня очередное видео для компании Amarkets. Меня зовут Роман Кудар, я трейдер на криптовалютном рынке и занимаюсь торговлей уже с 2009 года. Значит, что у нас? Мы обычно рассматриваем технический анализ, чтобы вы понимали. То есть мы смотрим только технику. да. Многие говорят, на крипте техника не работает, я немножко другого мнения, потому что техника работает везде, главное правильно просто применять. В каждом рынке есть своя специфика, да, и вот эту специфику нужно применять к этим инструментам. Значит, что у нас по витку начнем, Было у нас э, рост, я об этом говорил, что скорее всего нижнюю границу не будут пробивать, возможно ложный пробой и возврат обратно. В данном случае, что мы видим, что у нас. Цена откатилась была к нижней границе вот этого вот канала, зона 18720. И потом дальше улетели мы наверх почти к уровню 23 тысячи. Я сейчас заметил вот эту зону 22400, потому что с него было раз снижение, 2. Видите, здесь немножко распилили, потом был еще раз ретест. Потом пробой и мы как раз подошли к этой зоне. Сейчас откатились, там на американском рынке тоже с что-то посмотрим, то есть за счет этого у нас было это снижение. Значит откатились, сейчас цена начинает консолидироваться. Я лично думаю, ребят, что все-таки должны выкупить, но посмотрим. То есть тут гадать нельзя, могут пойти на перелом, может быть все что угодно. Потому что ну, тут такое сжимание идет, но это хорошо, что, в принципе, убили, потому что я рассматривал еще момент, чтобы консолидация еще была хотя бы где-то до 10 октября. Ну, до начала октября, 10 октября, ну, чем больше, тем дальше, чем лучше. Потому что у нас падение как раз было, видите, в, ию... в июне, то есть как раз в октябре это было бы где-то там, ну, у нас 10 июня, можно сказать, чуть попозже даже было падение. Сейчас посмотрим, вот это, ну, 13 июня. И получается у нас в среднем консолидация должна быть где-то порядка четырех месяцев. Вот у нас если взять, то это в принципе июнь, июль, август и сентябрь. То есть еще должен пройти э, полностью, да? чтобы у нас была это вот как раз консолидация. Достаточно большой промежуток времени, да, то есть ябрь полностью и где-то как раз к октябрю, к середине октября цена может пойти. Вот, вот еще хорошо, чтобы если постояли там 3 недельки в этой зоне, чтобы позиция накопилась, потому что еще скорее всего это говорит о том, что позицию просто не набрали. Ну будем смотреть, там хорошие объемы уже есть по битку в нижней границе, плюс падение было достаточно серьезным уже всем инструментам. Ну и дальше будем смотреть, что дальше. Если кто хочет, ребят, ну можете попробовать там лонги, да, со стопом обязательно. То есть здесь брать. но ну, если кто хочет долгосрок, можно купить здесь часть, да, пойдет ниже усредните по цену. Если пойдет выше, у вас часть уже куплена, чтобы вы просто понимали, как это работает. Дальше S&P, S&P, S&P у нас вот, ребят, что по S&P происходит. Но пока на исходящем таком канале, видите идет он. Тренд восходящий глобально, да, но локально мы видим, что уже с начала года, да, сколько у нас вот отсюда. Да, ну вот с начала как раз года у нас началось падение. 5, 5 января вот началось и вот уже ну, с откатами постоянно-постоянно идет на перелог. То есть нам важно пробивать вот эту линию. То есть эта зона где-то там сейчас будет при подходе 4100-4200. Вот. Ну чем дальше цена, тем ниже будет эта цифра. Ну, пока смотрится не очень, честно скажу. То есть смотрится не очень вот это SP. Я не знаю, что тут можно ожидать, но пока такая себе тенденция. Лучше, чтобы вы купали. Дальше, что у нас по эфиру? По эфиру у нас сейчас видите, сильнее рынка смотрится, потому что сейчас у нас там будет переход типа на эфир 2.0. И будет сжигание с 20 числа, будет сжигание эфира. Посмотрим, как это будет влиять. То сейчас пока он зажат, уровень хороший 1450 и 1730. Вот мы там тогда смотрели в прошлый раз. Вот этот уровень, видите, вон он. 1725 в данном случае, с которого был перехай сделан. И тут начали вроде бы закрепляться. Я говорил, что можно будет брать, но со стопом. Стоп, ну, получили бы стоп-лосс, ничего страшного. Главное просто, чтобы стоп-стай, потому что в таких точках нельзя брать без стопа. Ну вот, когда он уже вырос. То есть получается сейчас здесь непонятно что происходит я брал бы выше 1725 на закрепление ну либо после пробоя этого уровня. Ну, или от него шорт то есть тут два варианта хотя инструмент смотрится реально очень сильно ребят ну, намного сильнее чем все остальное просто вот где лоу а где сейчас цена разница сумасшедшая даже биток находится почти на лоях годовых э а эфир находится от лоу э там на 50 процентов ниже ну, выше чем этот лоу 900 долларов но ну, просто Намного сильнее, намного. По АДе, ребят, то же самое сохраняется. 0.42.5, с него можно пробовать брать лонг, если будет тестировать. Ну или на пробое в шорт, там уже, думаю, полетим тогда на копеек 25-20. Если пробьет 40, вот, вот это 42 и с закреплением ниже. То есть сильный уровень. Пока консолидируется, конечно, стоит неплохо. Думаю, что даже если будут пробивать, то вначале сходим наверх. То есть в любом случае должны вынести вначале, чтобы всех вот показать, что все хорошо, а потом после этого может быть перелом. То есть в моменте, мы, может это один день будет, посмотрим. То есть ада пока держится, 42,5, ну и тут 52,5. Такой тоже уровень, ну хотя, пока все так консолидация, консолидации, ребят, зарабатывать сильно не дают, честно вам скажу. Что у нас по, значит, по Dash, по, по что-то Dash не нравится, что-то мне... А, вот все есть, график. Dash у нас не сильно объемный, значит, вот уровень есть 57, вот от него можно работать. 57, смотрите, отработало было от 57 и, и отскок произошел. Если будет пробивать, ну и 85 тут, 85, возможно, 76, такое здесь, конечно, распила, не нравится. Если будет пробивать 57, все, тогда ему можно будет шортать. Пока что это Dash такое себе. Салана, кстати, Солана, ребята, неплохо смотрится, мы взяли лонг. Были по Солане, э, со стопом, то есть вот Солана Лонг э, от 33, вот отсюда, уровень с истории есть, не забывайте, с которого также было именно срыв цены наверх. И э, значит по Солане Лонг со стопом ниже 33, вот, вот стоп здесь, там 32,5, 32,3. Вот Солана трех и цель где-то 38-39 пока что, не сильно много, потому что ну, до верхней границы это очень много, не факт, что столько пройдут. И саланов смотрится тоже очень хорошо. То есть поэтому солану можете тоже рассмотреть, кто хочет. Пока не сильно, ну, то есть локальные такие позиции, не глобально. Глобально, пока рановато. Ну, можно у вот 4-6 поглянуть. Вот видите, вот здесь стоят после снижения. То есть, неплох, неплохая точка. Я думаю, что может пойти. Если не пойдет, то есть стоп лосс всегда на такой случай. Типа выход по стоп-лоссу и все. В следующий раз можно будет подождать. Дальше, лайткоин. Лайткоин у нас, что у нас, тут тоже вроде был чуть-чуть сильнее рынка, видите, он вот сделал ложный пробой уровня 63.4, с которого был, откатили, сейчас стоит, выше 64.4, вот это уровень, то есть, смотрите, были раз, были два, были три, сейчас на четвертый раз могут пробить, могут пробить, если нет, то идем в зону от 52 доллара, вот это вот хороший тоже уровень, в зоне 52, Ч четко все видно, еще даже надо там увеличивать, уменьшать, очень хорошо смотрится, выше 64.4, Тогда цель 74 где-то, вот это будет следующий уровень, и там 84, каждые 10 долларов по лайткоину. Пока тоже смотрится вроде бы позитивно. Дот, ребят, дот тоже на нижней границе сейчас стоит, сейчас, на нижней границе канала, вот дот, видите, вот эта вот часть, вот нижняя граница канала, 6,8, 6,9, э, уровень можно пробовать отсюда со стопом 6,7, 6,6, ну, 6,7. С целью там 8 где-то долларов, 7,9-8 долларов, не выше, потому что тут вот этот KSH есть. Это так зажат, но DOT тоже сильная монета, думаю может хорошо сходить. То есть смотрите, больше от лонга, то есть пока от лонга, ваша нижняя граница, тут шортить в лоу я такое не делаю. После отката можно шортить, здесь в лоу нет, ну и ключевой уровень там в зоне 6 долларов, если пробьют, то Тогда может быть ему плохо. Эос был сильнее немного рынка, сейчас его что-то продавили. Но все равно уровень, смотрите, он 1.37, зеркальный, с него можно пробовать там 1.37, 1.36 и со стопом где-то 1.31 можно пробовать лонговать с целью там 1.9, 1.8. Вот EOS тоже пока. И тут смотрите, даже очень просто можно рассмотреть, можно отсюда взять, вот линия тренда, видите. То есть такая локальная линия тренда, пока все неплохо смотрится. Вот как раз на ретесте линии тренда сейчас находится. Но очень хорошо здесь, пока он отрабатывает. Ну, посмотрим, как будет дальше. Ну, пока EOS да, такой вот набрал какой-то мини-тренд, а там посмотрим. Возможно, задавят его, потому что пока, если биток не пойдет, то ничего не пойдет. Дальше TRX. Тут нечего делать, честно вам скажу. В прошлый раз тоже говорил. Можно попробовать брать типа лонка вот этой точки. Чисто так. Ну, тут уровень не сильный и со стопом просто за 0.059, допустим, вот сюда 0.59. да, вот и брать лонг вот с этой точки. Ну не знаю. Пока так себе смотрится, верхняя граница, хотя инструмент сильнее других, то есть меньше всех падал там и так далее. То есть трона вот, вообще там, смотрите, просто коррекция от хая, он ну, там стоил 18 копеек, сейчас стоит там 7 копеек, ну то есть там 50%. 50 там где-то 5 процентов, но меньше чем биток, меньше чем эфир даже падал трон, очень сильно стоит, постоянно выкупает, у вас 0.05, шикарный просто уровень. Но пока посмотрим, как будет дальше, то есть по трону, так, это у нас Lumen XLM. Падение неплохое было с хая, 178, сейчас стоит 10, ну получается сколько у нас, почти 90 процентов падения, чуть меньше. Значит, что здесь? Можно посмотреть его с, вот где-то с 0.098, пока он так откатился, конечно тоже ходит, ну поджимает уровень, могут и пробить. Тут надо смотреть, ребята, тут пока конечно так печалька. Ripple э, тоже самое, что-то вот это нарисовано тут. Ripple, значит, ребят. Ripple у нас, нас 0.31, 0.38. Пока сейчас внутри диапазона. Ну, то же самое, что в других. Если брать вот с этой точки, то просто стоп за вот эту вот, как раз консолидацию. Все, больше тут других вариантов нет. Вот, вот если брать, то брать вот отсюда, да, и стоп вот сюда. Как бы, ну, тут вариантов других нет. И цель где-то там 0.38, если смотреть. Ripple. Тезос. Теза, кстати, видел много много, где сейчас спонсором, выступает в Формуле 1, там в Маклароне, он и так далее. То есть Тезас может тоже, очень хорошо сейчас с ним рекламируется, может где-то и выстрелит. Вот 1.38, здесь уровень, ну и 1.93. Выше 1.93, мы можем улететь где-то в зону 2,5. Тезис неплохо, неплохо смотрится, да, ну сколько падал, был 9 долларов 6.2, ну, более-менее. Падение, хотя сами формации, ребят, мне не очень нравится сейчас. Вот я только, Салана только мы брали и все. То есть сейчас вот BNB тоже протестировал, очень технично, 336 вот уровень. Посмотрите, как технично протестировал, пошел вниз. Сейчас вот 273, но такое, тоже уровень, пока нету точки, точки пока нет, пока брать тут не надо, надо подождать еще день-два хотя бы. День-два, но вот где-то что-то тут формируется, может быть 273. Тут будет что-то, но пока я бы не лез сюда, честно вам скажу. Я пока бы не лез, подождал бы. То есть BNB может улететь, он сильно смотрится, я думаю, что он там так падать не будет, как остальные инструменты, там минус 90 мы не увидим по нему. Там 60 долларов, я что-то не верю, что он будет. Может быть там 150, может быть, да, согласен. Там 150, 140, но 60, не верю пока что будет. Ну раз что биток пойдет там тысяч пять, тогда да. То есть BNB очень сильно тоже стоит, смотрите, слово. И тоже такой мини-тренд у нас тут начался, смотрите. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, где у нас вот эта вот точка и вот, тоже такой мини-тренд, типа пробили тут были, можно так отметить как бы тут, но все равно он есть, пока такой мини-тренд есть локально и дальше посмотрим, как будет двигаться цена. Вот, ребят, кому интересно, там подключайтесь по ссылкам ниже в описании к компании Markets, они хорошие условия дают. Можно торговать крипту, как вы видите, да, это все графики, все нормально смотрится, нормальные стаканы. Поэтому, кому интересно, переходите по ссылке ниже, подключайтесь. Я вам желаю отличного дня, прибыльной недели, закончание. Да, и здоровья, главное. Все, всем мира, добра, всем до свидания.